Каких собак? Запомните, если вы не бросите пить, очень скоро умрёт. Слово «ру» и слово для вас означает то же.